Всем привет! Вы на канале КомпЭксперт. Сегодня я кручу гайку. Специально для подписчика. Более месяца назад я выложил свое первое видео. Я даже не мог подумать, что YouTube так тепло меня примет. Сейчас у меня уже больше тысячи подписчиков. Каждого из вас я невероятно ценю и жму каждому руку. Каждый комментарий, каждый лайк. Для меня это повод еще больше стараться и еще лучше работать. Также более 120 человек в телеграм-канале. И вы пишите мне, спрашиваете советов. Это невероятно круто для меня. Как ты сделал? Незнакомой человек мне починил компьютер. Ты починил мне компьютер. Дмитрий. Комп-эксперт. Ты самый лучший в мире человек. Надеюсь, я вам действительно помогаю. И благодаря вам подписчикам я могу делать контент и дальше. Мое почтение. Об одном из таких подписчиков сегодня и пойдет речь. Стартуем. На днях мне написал подписчик с просьбой собрать ему ПК, чтобы сейчас хватило поиграть в игры и в будущем без проблем можно было проапгрейдить компьютер. Цена должна была быть 8, максимум 8,5 тысяч гривен или же 20 тысяч рублей или 300 долларов или 126 тысяч тенге. И перед тем как приступить как к обзору комплектующих, у меня часто спрашивают мануал или гайд по сбору ПК, чтобы ничего не забыть. Чтобы при выборе всех комплектующих не забыть, к примеру, игровой стул, без него же мало FPS, правильно? Жителям Украины я всегда рекомендую. Блин, а вот как из кучи разного железа подобрать что совместимое, а что нет? И как вообще правильно подойти к этому вопросу? Сейчас я вам расскажу на примере этого ПК, как это делаю я. Практически все комплектующие я покупал на телемарте. У них есть очень крутой конфигуратор ПК, который поможет вам собрать и подобрать комплектующие по совместимости. Вот показываю на примере нашего ПК. на теле «Март» будет в описании итак давайте пройдемся по железу всегда начинаю сборку с материнки в бюджет 300 долларов я сразу понял что это райзен ну то есть am 4 сокет так как на самой бюджетном i39000 t сборка вышла бы дороже итак мать у нас самая дешевая от а срок на а320 чипсете про мать сказать абсолютно нечего кроме прикольного дизайна самый простой чипсет само собой никакого разгона есть энтузиасты, которые что-то на ней гонят. Процессор пока подержу в тайне, хотя многие, зная бюджет, уже понимают, о каком процессоре пойдет речь. Итак, теперь ОЗУ. Самая дешевая планка на 8 ГБ на частоте 2400. Берите к самую дешевую ОЗУ, которая будет в вашем магазине. Не пишите мне, что я выбрал там какую-то не ту, есть дешевле. В моем случае я взял самую дешевую. Почему я взял не две плашки по 4, так как в будущем подписчик захочет обновиться и докупать одну на 8 гиг дешевле, чем продавать 2 на 4, покупать 2 на 8. Накопитель тоже самый дешевый. Мы решили взять все-таки современный SSD вместо старого харда. Да, на 240 гиг, но для CS-ки будет достаточно. И, кстати, посмотрим, сколько выдает скорость чтения записи у самого дешевого SSD. Видеокарту изначально мы хотели купить подписчику все в одном магазине, в Телемарте. Но там закончились продажи те карты, что мы хотели по акции. И чтобы не выходить за пределы бюджета, мы обратились за помощью к нашим старым друзьям X. У ребят всегда есть что-то интересное по крутой цене. Ссылку на них мы тоже оставим в описании. Итак, видеокарта у нас любимая AMD. Но мама извини, все уже решил Я не на лизису Суиза AMD Видишь те фикусы на щеках Фаза отражает свет, посмотри как она чиста RX 570 на 4 гигабайта от Asus Это стрикс версия, имеет RGB подсветку и, и это просто прикольно Имеет два вентилятора Дополнительное питание на 8 пин Один HDMI, два DVI В общем обычная игровая карточка прошлых лет Которая кстати до сих пор очень бодро держится Итак, что будет в паре с RX 570, уже успели угадать? Да, это Ryzen 1200, почему не 1400, у которого 8 потоков? Да так как он выходит уже за наш бюджет, а условие бюджета было строгим условием. Итак, что мы имеем? Это 4 ядра, 4 потока, частота 3-4 Гц, кэш 8 мегабайт. это суперские показатели и это всего лишь за 50$, долларов, учитывая то, что это новое. Скоро кстати мы узнаем на что его хватает и в 2020 году. Охлаждать проц будем самой дешевой которая которая была в наличии, рассчитываю на 90 ТДП, у процана, напомню, 65 ТДП. Блок питания, и уже просто по традиции это Чифтек на 500 Вт. И в сотый раз скажу, это хорошие, качественные, недорогие блоки питания. У меня с ними ни разу не было никаких проблем. На корпусе долго останавливаться не буду. Все-таки это вкусовщина, дело каждого. В стоимость сборки корпус не входит. Мы имеем кулер-мастер с таким строгим дизайном, весь в сеточку, с отличной продуваемостью. Хоть система и не горячая, но все-таки лишнего не будет. А теперь перейдем к тестам. И прежде чем начать тесты, давайте посмотрим скрины с CPU и GPU-Z, может кому-то будут интересны эти цифры или какая-то информация, в общем вот они перед вами. Также посмотрим на информацию с кристалл диска по нашему самому дешевому SSD, как мы видим цифры очень бодрые. Pubglide 200-250 FPS. здесь нечего говорить, это просто комфортные цифры. В метро исход на высоких играется комфортно, 50-60 FPS с очень редкими просадками до 40, играется просто очень комфортно. Игрушка Control, на самых высоких 40-50 кадров, картинка очень, конечно, классная, здесь в основном упор идет в видеокарту, точнее нагрузка видеокарту, процессора здесь на 40-50% нагружен, но, блин, игрушка классная, очень советую всем поиграть. Звездные войны Fallen Order. 40-50 кадров, и это максимальные настройки графики. Процессор здесь нагружен практически на 100%, но температуры 52-55 градусов. У видеокарты температура, конечно, 80 градусов, но для нее это абсолютно нормально. И, кстати, она очень тихая. Как мы видим, игра кушает примерно 3 гигабайта видеопамяти, а может какие-то моменты и больше. Dota 2. Максимальные настройки графики. 90 FPS, в замесах 80, да блин, все тут супер, все классно работает. Так же, как и в CS-ке. Мы видим примерно 170-200 FPS, это на высоких настройках графики, то есть если понизить на киберспортивные низкие, то можно и все 300, наверное, получить. Ведьмак, высокие настройки графики, 50-60 FPS, да блин, это просто комфортно. И температуры процессора тоже спокойная, 47-50 градусов, это очень, очень приятные цифры. Итого, за бюджет в 20 тысяч рублей, и при условии, что все новое, из любого магазина, я представляю себе именно такую связку. Как видно по тестам, это достаточно бодрый вариант на умеренных настройках, конечно же. И даже есть возможность проапгрейдить систему. Если у вас есть примеры других сборок за 20 тысяч, то пишите в комментарии, я с большим удовольствием их почитаю, как вы у меня очень крутая и лучшая аудитория. Я всегда люблю читать объективную критику и стараюсь делать выводы. Ну, а на этом все. Всем добра, больше FPS и удачи.